С вами Дергачев Инсайт. приглашая наших гостей. Мы пытаемся получить озарение, открытие. Вот Сегодня у нас Роза Рэмбаев. Да. Больше ничего говорить не буду. Да, да. Такое открытие, про которое вы вообще никогда раньше не слышали, не видели. На самом деле, у меня такое впечатление, что наш народ меня знает уже на протяжении всех этих 45 лет, сколько я пою. Пою, живу в Алмате. Вся моя жизнь на виду. Ничего сверх. Естественно, сверх какого-то грубого или несчастного, такого со мной. Не происходило пока еще, слава богу. Вы по образованию музыкально-драматическая актриса. актриса. Угу. Вот, а у вас всегда, вот когда вы говорите, рассказываете, у вас всегда какая-то. А какое-то желание вот, что-то еще сыграть вот, в кино, в театре всегда где-то вот есть на втором Нет, плане? Желание всегда <coughs> есть, конечно. но И предложение есть. Но я не всегда соглашаюсь, потому что очень важен сценарий. Uh -huh. Очень важно, кто его снимает. Uh -huh. Смогут ли сделать так, как это должно быть красиво, высокопрофессионально. Например, хотела бы сыграть современную пьесу, uh -huh. как женщина-актриса, э, такого характера, как э, Алиса Френлих в служебном романе. Uh -huh. Сегодняшняя современная же, женщина казашка, которая вот сейчас вот uh -huh. старается, пытается выжить, uh -huh. доказывает всем. А вначале, в постсоветское время, она совсем просто была чиновница, которая... Да? Uh -huh получала свою зарплату, uh -huh. каждый день ходила на работу или на фабрике работала, да, и uh -huh. устраивала эта жизнь. Но сегодня же другая жизнь. Uh -huh. Сегодня со временем в ногу говорят, и еще надо быть интересным, uh -huh. современным, общительным, uh -huh. дипломатичным. И еще, даже если у нее свое производство, она должна сегодня по-новому работать. Как эти проблемы женщина решает? Не только своим умом или там расчетами-просчетами. Там много еще дополнительно характера надо. А где рядом с этой женщиной мужчина? Я имею в виду только себя. А если мужчина есть партнер, то это же двойное счастье. Но редко такие пары встречаются, к сожалению. Uh -huh. Uh -huh. И не всегда высокопрофессионализм бывает достойным то, что нужно. Угу. Не все, вот, которые сейчас вот я ну, общаюсь со многими людьми, да. они даже не все по своей профессии работают. Так большинство не по профессии работает. Значит, люди нашли выход. Да. Нашли решение. Угу. Как можно лучше, интересное продумать, свой бизнес. А, научились, ездили за границу, изучали. Потом решили заняться именно этим делом. Угу. А наши женщины вообще все могут, как вы думаете? Их можно остановить? Я думаю, есть успешные очень женщины, да. деловые. А есть предприимчивые женщины, да. которые вовремя да, взялись за это дело и очень, нашли очень выгодный выход. Но я думаю, все таки ценнее и больше уважаешь, наверное, женщин, настоящих профессионалов, угу. умных, которые работают на достойном уровне. Uh -huh. Достойно, профессионально, просто доказывает, добивается и убеждает и вне конкуренции есть такие очень высококачественные профессионалы, которые uh -huh. конкретно занимаются своим делом профессионально. У вас есть такие подруги? Есть, конечно. Uh -huh. есть. Я Общаясь, могу вот просто определить, насколько умная женщина, мне с ней интересно или нет. Uh -huh. Есть фанаты, uh -huh. вот, которые могут э, жить в основном своей профессии, интересоваться тем, что, вот, что у нее в больнице происходит, какой больной, какой пациент, и только жить его жизнью, своего пациента, например, uh -huh. доктор, подруга моя. Uh -huh. Вот она только о них может быть даже иногда мне иногда кажется, что она о них даже больше думает, чем о себе, там uh -huh. или там сын uh -huh. у нее растет. целиком уходит. это интересно uh -huh. ей, uh -huh. она в этом находит счастье, uh -huh. она не гоняется за богатством, да. ей интересно, она этим живет. Uh -huh. uh -huh. я очень уважаю таких специалистов. Uh -huh. Димаш, вот. Что, что дальше будет с ним? Вы, вы знаете, я думаю, природа ему дала. Да. Пусть он пользуется этой природой. Uh -huh. Насколько хватит. Спортсмены тоже со временем уходят с арены, правильно? Uh -huh. И балет уходит. И вокалистов, вокалистов где-то к возрасту после 60-70 лет, это а не будет такой голос, как он, как он звучал в 40 лет. Uh -huh. Время покажет. Ему Бог вот вот взял и дал вот этого голоса, пусть он пользуется, насколько это возможно. Не переборщил бы это точно, не повторялся бы везде одинаково, я этого не хочу. Я хочу ему много новых открытий, много новых образов, какие то новую музыку предлагаю, желаю ему. Вы завязаны внутренне, как мне кажется, вы очень сильно завязаны на а, народную песню, на фольклор, на вот а, то, что идет. Ну, я же выросла в этой да, среде. Да. Я училась в Вауле. Я актриса казахского драматического театра. Но uh -huh. общение мое с вами происходит уже через перевод. Я успеваю uh -huh. переводить и подобрать нужные слова, но не всегда удачно, да. Не всегда правильно литературно. Да. <смех> Дай Бог всем так литературно говорить, как вы. Всё. Это я <смех> самостоятельно <смех> выучила русский язык. <смех> да. А в каком возрасте? Я просто начала общаться где-то с 5-6 класса. Уже uh -huh. надо было знать язык. И uh -huh. постепенно, постепенно, постепенно набирается опыт uh -huh. общения. Плюс чтение. Uh -huh. Чтение книг. Вот а, этот год онлайн вы работали, потому что я много. посмотрела... Вы... Я много концертов онлайн да. давала. То есть и «Звезда на карантине» вот этот проект Сделал замечательный. Все, все, да, да. да. да. И вот а это вам что давало? Это давало вам возможность высказаться, несмотря ни на что? Или... Нет, нет, нет. Дело а в том, что? Что? что это моя обычная концертная жизнь. Угу. Но считайте, что я вот сейчас сижу, да. С камерой общаюсь, а за камерой миллионы зрителей ну угу. Вот и все. То же самое. То же самое. Угу. Просто ответной реакции нет от публики. Да. И все единственное. А насколько трудно работать без ответной реакции? А не надо об этом думать. Не надо. Надо просто все свое выложить, все высказать, все, что ты хочешь, и все. Что должен, то и сделай. Да. Да. Да. Uh -huh. Потому что мы же ведь э, слушаем записи, пластинки, радио. Мы же им не аплодируем. Мы слушаем uh -huh. и для себя делаем выводы. Хорошая музыка, хороший uh -huh. певец, хороший артист, хороший музыкант. Uh -huh. То же самое это. Прослушивание твоей программы. Замечательно. А, в Инстаграме у вас увидел а, очень старую запись. А... Иногда вот uh -huh. появляются мои старые-старые записи. Я ну, сама удивляюсь, а кто вас представляет. Нет, в вашем Инстаграме. Инстаграм вы сами ведете? Или... Нет, мой директор ведет. Директор ведет. Да. А, ну вот, значит, озабот. Что он выставил, да? Да. Что он выложил? Вот что он выложил. Он выложил а, ваше исполнение в доме Димаша Ахметовича. Это было, я только родила Алишку. Так. Это было 91 год лета. Угу. И мне срочно звонят и говорят, выходи на улицу, за тобой отправляем машину. Надо поздравить Димаша Ахмедовича. Uh -huh. Я там даже без косметики. Да, я какая дома сидела. Ну, вы там очень молоденькая. Переоделась, да, и поехала. Люди сидели, вот такая небольшая комната, людей немного. И мне дали слово, я поздравила. сказала, конечно, нужно песню спеть, так как я певица. И спела эту народную песню. Всё. И потом после этого я ушла. Я долго не сидела. У меня грудной ребенок, У меня Алишка дома лежала. Но как он на вас смотрел? То есть вот это, это было полностью направленное внимание? Нет, понимаете, я просто угу. спела одну лирическую. Угу. Для меня это все было неожиданно. Угу. Я выступила непродуманно. Я даже не думала, какую песню подобрать. Потому что иногда... Надо правильную песню петь. Да. И чтобы он подхватил, вместе да. с, собой, с тобой он порадовался. Я даже об этом не подумала. Почему-то спела народную песню. Uh -huh. и так долго, главное, стою и пою. Ну, в истории это осталось? Осталось, но я говорю, это было не продуманное выступление. Надо, надо было. Я даже не знала, что снимает uh -huh. камера. Uh -huh. Я про это даже не знала. Uh -huh. Надо было какую-нибудь яркую, какую-нибудь хорошую лирическую песню спеть. Надо было. Ну, я даже не знала, что зафиксировано это все уже на камеру. В истории осталось, и осталось очень хорошо. Поэтому что уж теперь цензурировать прошлое. Нет, вот сейчас мне сказали бы, вот Рубаева, через два часа у тебя ты будешь петь там, поздравлять какого-нибудь Агашку, дедушку, Апашку. Я бы подумала, какую песню мне спеть. Что сказать, правильно? Да, да. Какую-то теплую лирическую песню я бы спела бы, а там угу. я бы пой и все, я встала, да-да-да, и сразу не знаю, почему именно эта песня пришла в голову. Ну видите, вы, вы к себе так строго относитесь. Просто у меня таких выступлений очень редко бывает, когда неожиданно тебя привозят на машине правительства, да и и пой. А? Это такое крайне редкое, даже не помню, когда второй раз у меня такое было. Ну вот от неопытности. А смотрится это все очень трогательно очень тепло. Может быть, потому что время прошло, может быть, потому что мы это уже много прошло. знаем уже Это про... время прошло про... Про... про и про этого человека много знаем, и про эту ситуацию просто время прошло. Поэтому она смотрится как ретро фильм, когда смотрится да? очень красиво. А песню я бы подобрала бы другую. Ну, значит, в следующий раз, когда вам позвонят и скажут, что машина у подъезда, вы уже знаете, Нет, я-то уже столько опыта имею насчет таких пений, выступлений застольных, да. А там я спела какую-то грустную песню. Ну, давайте тогда все-таки еще раз про кино, вот про то, что все-таки еще пьеса, в которой вы Современную а, казахскую женщину бы сыграли, она еще не написана, но дай бог, будет написана. Нет, уже пояс ушел. Уже пояс уже ушел, да. Это надо было лет пятнадцать назад, надо было. Мне кажется, что вполне вы еще сейчас. Сейчас хотят снять про меня вообще фильм, про мою жизнь творческую, про мое становление как я росла, как я мечтала, как я приехала в Алмату, как я стала. Что, разве нет до сих пор такого фильма? Нет, такого нет. И вот они сейчас собираются. Uh -huh. Сценарий пишут, ищут uh -huh. деньги. Uh -huh. Может быть, министерство выделит, посмотрим. Uh -huh. Ну, здорово. Это, это то, что надо сделать, скажем так, обязательно. Да? То есть, это просто то, что должно быть. Не для вас, для нас. Может быть, но еще зависит же... Надо, если снимать, надо, надо снимать интересный фильм. Хорошо надо делать. все, надо делать хорошо. Да. Ну, я не знаю, насколько народ знает мою жизнь, отлично, наизусть знает всю мою историю, не знаю, нужно ли а такой фильм. А как же? А как же? Обязательно нужно? Лучше про вот Наталью Прокофьевну интересней. Ну, как Алиса Фрэнлик сказала. А, ну, да, да, да, Производственницу. По понятно. все -таки, да. таки вы склоняетесь к тому, что пьесу должны написать хорошую. Конечно. Настоящую на такую, пьесу. На такую да. интересно рассмотреть, как она, бедная, боролась. Ага. С чего она начинала. Ага, ага. Или как она поменяла вот свою профессию и ушла совсем в другую сферу. Ага. И там, может, больше себя выразила, нашла. Мне кажется, такой фильм интереснее. Год-то был тяжелый, 20-й, но при этом сына выженили в этот год. Ну, получилось так. Угу. В марте, когда начался карантин, угу. помните, одно время прямо город замер, пустые замер. улицы были, даже не автобусы пустые ехали, и нам даже нельзя было выходить. Да. Я помню, однажды я выехала, мы выехали, у нас бензин закончился, мы хотели заправиться. Мы даже, нам даже не, не разрешили до заправки доехать, потому что uh -huh. там поставил пост. сказали все, нельзя. Проезд uh -huh. закрыт. И мы там через горы, через все, все, все вот другие-другие-другие дороги вот еле доехали до заправки. Uh -huh. И так заправились. Uh -huh. Город замер. Uh -huh. И наша девочка, она жила в, в, в своем доме. Uh -huh. И мой сын говорит, мам, она даже не может выехать, потому что закрыли, перекрыли все улицы, нельзя движения даже не было. Как быть нам? Я говорю, давай заберем, будем вместе жить. Uh -huh. Он мне предложил, как ты смотришь, если мы ее заберем? Я говорю, я буду только рад. Uh -huh. И так получилось, что вот этот карантин, вот они решили лучше вместе пережить все да. эти трудности. Мы вместе одной семьей жили. Потом я же все-таки такое настоящая казашка: я говорю: Алишка, ну так нельзя просто так жить вместе. Давай позвоним родителям, сообщим, что мы уже соединились, что мы вместе, что вы предлагаете ехать к вам на сватовство, ну, чтобы все это было официально. И мы созвонились, и все официально все это сделали, съездили на сватовство в очень ограниченном количестве людей. Они тоже дома, там немного народу было, они нас встретили. А это, это произошло было в Алмате или в Атерау. Да, угу. пришлось лететь самолетом. Угу. И звотовство официально, угу. ну, потом ее забрали, здесь было такое небольшое, мини-той, угу. ограниченное количество, потому что нельзя было угу. ну, днем 30 человек. Угу. А сейчас уже вы привыкли к тому, что вот у вас сын уже... Семейный человек. Он живет уже отдельно. Да. У него своя квартира. Они там угу. живут уже за неделю до нового года они туда переехали. Угу. Я им купила квартиру. Они там живут теперь это уже отдельный дом. Семья. Но вы же его отделили э, раньше еще, да? Я Поскольку... эту квартиру продала и им купила новую. Квартиру. А, понятно. Да. Угу. Вот они там живут. Угу. То что вот. они там живут я понял, вы к этому привыкли внутренне. Не очень. Еще нет. Но, честно говоря, молодежь, вы знаете, у меня Лешка всегда был занятой мальчик. Uh -huh. Он утром уходил, поздно вечером приходил, у него репетиции, съемки, записи. Мы же uh -huh. целый день все же по делам. Вот я сегодня uh -huh. тоже с 9 утра, вот я uh -huh. в дороге, я еще дома не была. Uh -huh. Или во сколько я попаду домой, это уже неизвестно. Мы поздно вечером собираемся. Вот uh -huh. Так целый день мы все заняты. Uh -huh. Поэтому не сказать, что прям зависимы друг от друга, привязанные, прям не можем, нет, мы uh -huh. все самостоятельные люди, взрослые. Но тем не менее все равно не привыкли еще. Пока такого резкого контраста uh -huh. той же, потому что они через день ко мне заходят, мы иногда uh -huh. обедаем, ужинаем, вот uh -huh. ну, такая у nice. нас. Или я к ним захожу на чай. Понятно. Хорошо. А еще такой. Все я про ваш инстаграм, э, потому что это главный источник, на самом деле, э, ну, там информации. Там немного информации, Про вас. Тем не менее, был, во время, опять же, карантина, был такой онлайн-концерт памяти Баттера. Да, я участвовала. Вот, вы участвовали. А вот про Баттера можете немножко рассказать? Баттер и вообще все участники ансамбля «Арай», Uh -huh. Мы все как родственники. Uh -huh. Мы настолько близки э, не только как музыканты, как э, творческие люди, и в человеческом плане. И мне кажется, э, по, музыкаль... по музыкальному уровню, по профессиональному уровню, когда люди друг друга соответствуют, они сразу и понимают в творчестве, они uh -huh. начинают вместе творить. Uh -huh. это, это и человеческое понимание. Uh -huh. Вообще человек... Он же, как музыкант, выражает себя в музыке, uh -huh. а тот ему отвечает этой же музыкой. Uh -huh. Это и есть вот понятие друг друга, это диалог музыкальный, это слияние uh -huh. душ, музыкальных душ. И вести разговор на языке музыки на сцене, а в жизни тоже так же друг друга понимали. Вы сейчас очень важную вещь, мне кажется, сказали. Вы сказали, что когда люди одинаково выражают себя профессионально, соответствует уровню уровня. Соответственно, друг другу, то у них потом и общение также совершенно Хорошо. естественно происходит. Разговор да? на том же уровне. На одном уровне да, человек да, да. с человеком, да? Да. И так и было. Так было. Так и было. А вот, с а студия сейчас, то есть с... Контактов, общение не так частое. Иногда uh -huh. мы встречаемся в одной программе. Uh -huh. Но это уже другая музыка. Uh -huh. Это уже половина компьютер, половина фонограмма. И направление, стиль совсем другой. Uh -huh. Это совсем другое мышление. За счет музыки. Вы... Вот до последнего времени, времени для вас очень важно, ну, только, наверное, вот в этом году, в прошлом, да, не, не было. Для вас очень важно было а, сделать большой концерт с оркестром. Ну, я ежегодно это делала. Да. Только вот в этом году, в прошлом году. Да, в Должна была быть вообще гастрольное турне по республике едва угу. сольных, отчетных концертов в Алмате и в Астане, как это было традиционно каждый год. Угу. Ну, вот отменилось из-за пандемии. Да, вот все-таки почему, а, почему с оркестром? Почему для вас так важно вот именно так а, работать? Что такое профессиональная музыка? Что такое профессиональное выступление? Что такое певец который показывает профессиональный свой уровень. Угу. Это выступление с живым оркестром, угу. это выступление с живым голосом перед большой аудиторией. Угу. Не компьютерная музыка, не фонограмма, только живой оркестр. Угу. Это настоящее профессиональные, самое настоящее, так, так должно быть, испокон веков. Угу. И вот вы на этом стоите и так и будете работать. Конечно. Оркестр не повезешь в uh -huh. другие города. Оркестр обязателен в Алмате и в Астане. Uh -huh. Uh -huh. Но сейчас Павлодарский оркестр ждет меня к окончании, окончании карантина. Вот они хотят со мной дать концерт. Там тоже большой симфонический оркестр. Ускомногорский оркестр. Uh -huh. Семипалатинцы они объединяются. Тоже ждут, не дождутся, когда мы дадим концерт большой. А вот славянский базар, когда вы, допустим, туда приезжали. Но там... это же это... фестиваль. Да. Это большой фестиваль, куда съезжаются uh -huh. артисты из многих стран. Uh -huh. И кто-то поет под фонограмму, кто-то поет под минус, кто-то поет в сопровождении своей группы. Или там есть оркестр Михаил... Михаила Финберга, но он не каждый день аккомпанирует там есть определенный день, когда мы все поем с оркестром. Uh -huh. Так что там разные форматы. Вы говорили э, как-то, что для вас вот три города вас поразило, да, в свое время. То есть сначала алма Алматы сейчас, потом Москва, потом Нью-Йорк. Да? То есть то, что вас прямо... представьте себе девочка, которая живет в городе Симпалатинском, uh -huh. живет в общежитии, до этого она выросла в Ауле, и вдруг мы едем в Москву. Представляете? Я уже Алмату алма не... говорю, Мы едем в Москву, я попадаю в такой масштаб, такой гигантизм такой. Ну, сравните маленький периферийный город, Семипалатинский, Москва, uh -huh. да? Uh -huh. У меня глаза на лоб, я как будто во сне фантастику какую-то попала. После этого я попадаю в Париж. Uh -huh. Вот это разноцветие, вот эта одежда... Транспорт иностранный, все на, на другом языке, поведение людей совсем отличается. Москва меня поразила, теперь еще Париж, я там вообще... А сколько вам было лет? Мне было тогда 16, наверное. 16? Да. Угу. А потом я приехала, в 80-м году я поехала в Нью-Йорк, угу. Нью Нью-Йорк, Нью Вашингтон, это абсолютно два абсолютно разного характера города. Uh -huh. Нью-Йорк это такое разноцветие. Начиная от первого этажа и кончая 20-этажный дом, все реклама, все светится, сверкает. Это для меня тоже было шок. Uh -huh. Плюс разноцветие людей, поведение разное. Абсолютно поведение наших местных людей и поведение иностранцев. Даже когда какой-то иностранец приезжает, мы сразу замечаем, это иностранец. У него манера хождения, манера поведения совсем другое. Вот представьте себе, сколько открытий для меня. Сколько шока <laughs> от этого всего. Мне даже страшно было. А когда в 79 году я поехала на международный конкурс Алтон микрофон в Стамбул, uh -huh. я жила в гостинице Шаратон uh -huh. Выходишь из гостиницы, уже за квартал начинается такая нищета – Люди на этих картонных коробках спят, оборванные, голодные. Я эту нищету, контраст увидела, мне плакать хотелось. Мне не хотелось даже выходить на улицу, потому что это все меня расстраивало. Потому что мы люди советские, у нас социализм, у нас все равные, у нас все одинаково одеты, все одеты обуты. Нет вот этих бомжей на улице бедных, несчастных. Конечно, сейчас там будет совсем другая жизнь, но mm -hmm. в то время для меня это был шок. Mm -hmm. А вы yeah. можете представить себе, что вы э, могли бы жить в другой стране, не в Казахстане? Mm -hmm. Ну, так как я воспитана и выросла mm -hmm. всю жизнь вот на своей земле, я бываю за границей, mm -hmm. я, можно сказать, объездила полмира, я очень много видела, и хорошего, и грустного, как Афганистан, как Турция в тех годах. Uh -huh. Три дня. Uh -huh. От трех дней мне достаточно. Побывать где-то в гостях, поездить, посмотреть, ознакомиться, узнать страну. Uh -huh. И все, потом домой. Какая у меня родина? Бедная, нищая, грязная, где-то сильная коррупция. Где-то вранье, где-то бардак, безобразие, где-то бескультуре. Вот какая она есть, я вот в такой, на такой своей земле хочу жить. Больше ни о чем я не думаю. Я ее воспринимаю такой, какая она есть, моя родина. Со всеми достатками, со всеми успехами, со, всеми, как, со всей красотой этой. И в человеческом плане тоже у нас разные люди. Есть добрая душа, открытая, вот как степь широкая. Есть очень алчные. Ну, я принимаю ее такой, какая она есть. Но жизнь же очень разная. И явно и к вам жизнь разными сторонами поворачивалась. Никогда не было желания уехать? За границей жить можно. Uh -huh. При моих возможностях можно. Uh -huh. Купить даже дом на берегу, там, Анталии, там где-нибудь, да. Uh -huh. И живи себе, процветай там, живи счастливо. Я не смогу. Uh -huh. Потому что здесь у меня родные, здесь у меня племянники, сестры, братья. Uh -huh. а, Убежать от, от них, от всех и жить отдельно только для себя и кайфовать Я это не представляю. Uh -huh. Я буду вместе с ними переживать, вместе uh -huh. с ними веселиться, голодать. Угу. от чего-то огорчаться я не смогу. Вы два клана перевезли э, в, да. в Алматы. Да. да. Потому что я ездила, я ездила контраст, угу. как мы живем, как э, там жизнь все хуже и хуже, никак не наладится жизнь, а наоборот все э, беднеет, нищета безработица, никакой uh -huh. перспективы, uh -huh. если бы была я уверена, что они обязательно поднимутся и будут, наоборот, успешны. Сейчас же много крестьянских хозяйств, много таких успешных, которые живут именно в селах и наоборот, им наоборот хорошо. Они даже не представляют, как это я все это брошу, эту золотую степь, эти горы, эти поля, леса, и уеду в город жить вот в этой... Вот дымища в, клетке, в, да? в этой клетке, в суматохе нет. Есть и такие люди. Uh -huh. Но я в своих родственниках не видела этой перспективы. Uh -huh. Поэтому решила их перевести в город. Uh -huh. Они все устроились на работу по своей специальности, потому что там перспективы не было по работе uh -huh. тоже. Дети все пошли, кто в школу, кто поступили в институте. Сейчас они все горожане. И их дети уже дальше. Уже, уже все, уже внуки уже. Сейчас вы больше внимания уделяете Мади младшему. То есть сейчас вот чего вы от него ждете? Сейчас. Я не сравниваю обоих детей. Угу. Они абсолютно разные. Али, может быть, более конкретно с конкретной задачей, uh -huh. и он уже знает, что ему предстоит, над чем надо работать, строит на будущее планы. планы. А мадишка мой, он романтик, он живет в своем музыкальном мире, ночью только вот до утра он снимался в клипе, недавно он закончил такой молодежный сериал, я даже название не знаю. 9 uh -huh. серий. Он как композитор написал uh -huh. этому фильму музыку. Uh -huh. Так что вот он чисто в творческом плане работает. А Алишка вот сейчас э, он уже думает э, более серьезно конкретно чем-то конкретно заняться, определиться. Uh -huh. вот у Алишки все-таки такой прагматический больше. Uh -huh. А он uh -huh. разве не определился еще? Нет, но он в своем работает, да. он востребован как артист, но да. он говорит, вот надо что-то конкретное уже направление взять uh -huh. и уже взяться за это дело. Продюсирование uh -huh. или это uh -huh. э, фонд какой-то открыть, там, музыкальный, благотворительный, uh -huh. как творческий фонд, как заняться конкретно уже своим уже делом. Системно так дать. Да. Да, uh -huh. да, А у Мадишки нету такого. По-моему, не будет. Uh -huh. у него совсем другой характер, uh -huh. он романтик, он живет в музыке своем. Uh -huh. а, смешно было uh, смотреть, вот, как вы uh, с Мади обсуждаете топ ТикТока, uh, то есть да. там пять вот этих, uh, это самое. Да. И, да. и вот прям вот так комментируете там mm -hmm. и, и на русском и на казахском да -да -да -да. Всё, всё. И, и я так понимаю, что он вот живет прям в этом мире. Да. То он живет в своем творческом биртуаре. мире. Uh -huh. да. uh -huh. Я боюсь, он <с чиновником никогда не станет. Директором Дворца культуры или какой-то школы он будет заниматься только своим делом. А вы бы хотели, чтобы он стал директором? Ну, я думаю, что я даже не заставлю его. Даже если сильно захотите. Да, не заставлю. Он не сможет быть чиновником, руководителем, администратором. У него другой характер. Он будет писать, uh -huh. он будет расти как музыкант-композитор. Я думаю, uh -huh. что он больше в этом плане, в этом направлении будет. Uh -huh. Вы действительно ведь очень много ездили, да? Yeah. А какая страна все таки так вот запала, что вот прям вам... Ну вот здорово, хорошо, понравилось. Вот больше других. И в Японии. В Японии? Да. Yeah. Да, почему? Ну, наверное... Если вспомнить после атомного взрыва, угу. какая была Япония, да? и как она сегодня поднялась, угу. до какого уровня она выросла, угу. и при этом сохраняя культуру, традиции, вот эту порядок, дисциплину, Помните, когда у них взрыв был атомного электростанции вот на берегу моря? Фукусима, да. Фукусима, да, да, да. да. Вспомните... Какая культура? Люди стояли в очереди, никто uh -huh. не рвался, никто никого не отталкивал, не подталкивал. Если одежда, то в первую очередь детям, uh -huh. старикам. Они же все на улице остались, помните? Uh -huh. Город смыло, потому да. что… Да. А здесь за бензином – очередь, спокойная очередь, никакой давки uh -huh. и никакого мародерства. Uh -huh. Вот это и определяет культуру народа. Для вас важно сохранение традиций. То есть это часть внутренней вашего ощущения. Добрые традиции они же воспитывают. Uh -huh. Если Вот у казаха много таких традиций. Уважать старших. Uh -huh. Поклонение всегда к матери. Uh -huh. Заботиться о маленьких, например. Да? Uh -huh. Отдавать вот, в первую очередь детям. Ну, я думаю, эти добрые традиции, это присущи каждому народу. Если uh -huh. этого не делать, uh -huh. тогда как? Во что мы превратимся все? Uh -huh. А не получается, что вот маленьким все отдаешь, отдаешь, а потом раз, а, а где себе, а где себе хороший кусочек? Ну, есть так, в природе такое, такое явление, да? Рыба, uh -huh. который на.. на, на не да, плывет, да, да, он да. же после этого погибает, погибает. зато продолжается <с жизнь Так же и наверное вся, вся природа так вообще uh -huh. мы же отдаем жизнь мы... это получается для нас смысл жизни воспитывать, uh -huh. вырасти, поставить на ноги uh -huh. это смысл нашей жизни. Uh -huh. Если ты вот это все сделал выполнил свой родительский долг и твое продолжение это прекрасный сын, умная твоя девочка дочь и они продолжают дальше так же как и ты вести свою семью жизнь продолжается и uh -huh. ты ради этого живешь мне так кажется у uh -huh. казахов еще есть такая пословица дети пока вырастут это твои дети а внуки это вообще до конца твоей жизни это навсегда uh -huh. Uh -huh. ты еще для внуков будешь жить и давать то что ты можешь вот, опекать Получается, это у тебя постоянно стимул жизни жить, ага. делать добро, все ради твоего будущего, ага. ради продолжения твоего рода человеческого. Ага. И твоего рода. Да. да. Ага. Тайну мне сейчас товарищ наш рассказал, Тагир, что у вас сейчас все-таки съемки идут, съемки клипа. Расскажете или не расскажете? Нет, нет, это подготовка к ликову идет. А, есть Слукиль, самая красивая угу. невеста. Угу. Вот о ней поется, о ее красоте, о ее угу. вот волосы там глаза. Ну как мы воспеваем красоту? Это новая песня. Да, новая песня. Я собираю сейчас костюмы. Мне нужно угу. 30 костюмов собрать невест. Uh -huh. по всему городу вот ко, ко всем я художникам, модельером хожу выбираю костюмы потом фотографирую отправляю режиссеру режиссер uh -huh. говорит вот это не пойдет вот это платье пойдет вот это оставляем вот это вообще не подходит uh -huh. вот этим я занимаюсь сейчас вот три часа поеду еще в одну фирму там uh -huh. которую шьют эти костюмы и потом эти костюмы соберут да потом да. 10 манекенщиц Uh -huh. Будут три раза переодеваться на протяжении моей песни. Uh -huh. Они будут дефилировать. Uh -huh. Мы же про невесту поем? Да. Вот они будут дефилировать. Одна такая вышла, uh -huh. другая. Я все время воспеваю эту красоту. Uh -huh. А вы сколько раз будете за клип? Это, же, это, это Главная задача здесь не я. Да. Я просто пою о ней. Да. О ее красоте. Значит, она все время у вас потрясающее. Я как наблюдатель, как угу. рассказчик стою пою. Вот расскажите, пожалуйста, про интервью с Познером. Угу. Когда Познер спросил у мирового уровня музыканта, березовского пианиста, какая музыка вам близко? ну как, как вы оцениваете вообще музыку классическую, народную, он сказал, народная музыка – это душа народа. У каждого народа есть своя народная музыка. Она никому не подражала. Она придумала свою музыку, выразила свою душу. А переход к классической музыке – это уже это уже европейское мышление, все композиторы, mm -hmm. Бетховен, Бах, mm -hmm. Моцарт, это все уже европейское, mm -hmm. а душевное наше самое близкое, так как я говорю русский народная музыка, это говорит наше лицо, mm -hmm. это наш колорит. Mm -hmm. Вот так вот он дал оценку европейской классической музыки. И народные музыки. И вам это близко. Да, я так считаю. Да. Что прежде всего у нас была классическая музыка, прежде всего, была наша народная музыка. Мы на, этом, на, этой, на этих песнях мы выражали себя, мы имели свою индивидуальность, мы имели свое слово в музыке. Mm -hmm. so. А это уже все-таки привнесено. Есть, да, а... это мы уже изучаем, да. как арифметику, uh -huh. как высшую uh -huh. математику, как писать эту классическую сложную музыку. Uh -huh. Вообще, классическая сложная музыка, это и есть высшая математика, между прочим. Uh -huh. Единственное, сказали, любую классическую сложную музыку можно uh -huh. на компьютере, на Вычислительной машине все это можно, э, как сказать, изучить по-математически. Понять алгоритм, да, разложить. Да. Угу. А вот музыка, которая не поддается к, к этим правилам, угу. к этому формату, к этому, это говорит самый гений, это бах. Угу. Полифоническая его музыка, она никак не, не подчиняется вот этой структуре. Uh -huh. А все другие композиторы, они подчиняются, значит, они все где-то рядом друг у друга uh -huh. а, выражают одинаково. Uh -huh. Понимаете, свои музыкальные мысли. Uh -huh. А он прям вот откуда-то сразу. Он да, откуда-то откуда получил... с космоса, не знаю, откуда-то. Uh -huh. вот, вот он отличается от всех других композиторов. Uh -huh. У вас всегда очень красивые концертные костюмы. Вот, то есть, и, и вот, ну, сколько смотришь э, записи, сколько смотришь видео, то есть у вас всегда костюм, это просто отдельная песня. Дело в том, что э, формат концерта, моего mm -hmm. концерта, это э, красивая декорация, mm -hmm. это большой оркестр, это красивая сцена, mm -hmm. и репертуар в основном это романтика, uh -huh. это оптимизм, это женственность, это нежность. И это светлые все э, характеры. Uh -huh. Естественно, поэтому ты будешь соответствовать, соответствовать вот этому общему характеру концерта, образу. Uh -huh. И репертуар такой подбираешь. Uh -huh. Но пару песен бывает в этой программе очень грустной, даже со слезами. Бывают, да. Потому что не все время же весна, праздник. А вообще я хотела бы немножко в этом плане тоже немножко поменяться. Uh -huh. Потому что мне больше нравится простота сейчас. Uh -huh. И больше нравится не акцент на костюмах или на каких-то декорациях. А акцент, в первую очередь, вот, на мое лицо и то, что я говорю. То есть вы сейчас уже... Я думаю да. об этом, но нашему народу это вряд ли понравится, потому что наш народ привык, чтобы было богато, дорого, да. но вы... роскошно, чтобы это было все такое помпадур, вот такой такое вот мадам. Но, но у вас всегда все очень изящно, при, при том, что ярко, но всегда все очень красиво. Ну, такой образ такой счастливой, такой красивой да. молодой женщины. Да, да. Но я хотела больше философствующей женщины показать. Просто хотите сделать? Просто, просто душевный разговор, просто да. простая одежда, элегантная, но не, не так ярко, как раньше. Угу. Поменьше цветов, угу. потому что самая цветок. Угу. И вот больше такой простоты, скромности. Немножко строгости хотелось, но зато мысли были бы в первую очередь мысли, песни, содержание, и больше этим интересовать и замечать. Ну, вы, вы же можете себе позволить на самом деле сейчас все что угодно. Нет, я могу позволить, но я резко перейти от этого формата тоже, думаю, немножко побаиваясь. Потому все что публика боязнь. хочет, угу. публика хочет все время от начала до конца жизни, чтобы Рмбаева была цвети, земля ботя. Вот да. и все. Чтобы радоваться, и чтобы все праздник, мир, труд, май, весна. Да. Ну, вам же хочется сказать уже и по-другому. Дело в том, что мой образ на сцене на в протяжении 45 лет, да. вот он был одинаковый. Uh -huh. Я и uh -huh. внешне особо не поменялась, я и uh -huh. не очень состарилась. Слава Богу, Абсолютно. мне в этом плане повезло. Аллаху, Богу, большое спасибо. Да. И Генетика. Вдруг, да, да, и вдруг я поменяюсь, и буду такая женщина, а, пиковая дама. Да. Например, да, сидит и три карты на глубокие темы вдруг заговорит. Меня такой не представляет, народ. Угу. Но где-то вы все равно будете меняться. Потому что если вы об этом говорите, значит, вам хочется. А если хочется, вы все равно сделаете. Я думаю, что мы, я как-нибудь перейду, хотя бы часть концерта я перенесу на такой стиль больше. Угу. Вначале, может быть, открою так, а в конце уже перейду на такой стиль. Угу. Насколько сложно делать сейчас а, клипы? Потому что клип, это же такая вещь, когда ты встраиваешься вот в быструю смену картинок с много-много много конкурирующих ну, артистов. да, То есть, и не mm -hmm. только наши. То есть, ты сразу со всем миром конкурируешь. Uh, что бы ты ни делала, это должно быть хорошо продуман. Образ, uh -huh. репертуар, uh -huh. образ и режиссер, uh -huh. который просто достойно снимет и как художник он тоже внесет свое uh -huh. вот тогда это будет хороший интересный клип содержательный глубокий с выдержанным стилем uh -huh. уровнем да а конкурировать ни с кем не надо uh -huh. что ты хочешь выразить что ты хочешь показать но все это должно быть профессионально uh -huh. а зачем с кем-то конкурировать соревноваться кого-то повторять но тебя же все равно будут сравнивать. То есть э, клипов же просто очень много. Надо, Надо делать так, чтобы тебя кликнуть? не сравнивали, а тебе ага. интересно было смотреть. На тебя интересно смотреть, слушать твою песню интересно. То есть э, все-таки самое главное ⁇ это сказать то, что ты хочешь сказать. Конечно. Потом, знаешь, а вкусы разные. Угу. Всем никогда не угодишь. Угу. Кому-то ты нравишься, как певица, и твой клип будет нравиться, во что ты одета, все равно ты будешь нравиться, а кому-то абсолютно безразлично к тебе. Mm -hmm. Вот так вот. А с режиссером а, складываются отношения, вот партнерство, или вы все-таки главное, а режиссер вам, а, скажем, помогает? Иногда ты свои мысли mm -hmm. вот, вот, объясняешь, хотелось бы вот такой вот такой образ, вот так, вот так, вот так. Uh -huh. А иногда режиссер, наоборот, отдельно пишет сценарий говорит, я вас вижу вот такой. Uh -huh. Я эту песню уже прослушал, я вижу вот такую картину. Uh -huh. Значит, надо с ним тоже соглашаться или как-то вместе решать. Uh -huh. Но вас можно убедить? Вы прислушиваетесь? Можно убедить. Может, потому можно. что он же тоже профессионал. Uh -huh. я, режисс... я прежде всего актер, я не режиссер. Uh -huh. uh -huh. Режиссерское видение такое бывает иногда странное. Например, песня об одном, а картина совсем другая идет. Вообще И вообще довольно не, часто. Не имеет, да, да, да. Вот. Вот. вот так вот. Но если Это в театре. Логичен, то... Театральная uh -huh. игра. Это да, все соответствует. Ты говоришь, и твой партнер тебе отвечает. Не бывает, что ты в одном говоришь, а партнер тебе совсем другое несет что-то. Uh -huh. И а публика кар... сидит, ничего не понимает. Так же и клипы бывают. Угу. А музыка идет фоновая, музыка идет фоновая, ты вообще ни при чем, а там да, вообще другая картина, то наводнение, то война или что-то, а ты mm -hmm. про светлую любовь поешь, ну, например, да, uh -huh. или, или поешь про огурцы и помидоры, ну, например. Uh -huh. А вот сейчас задача клипа, который сейчас вы делаете, то есть, ну, вы так... Ну, во-первых, сама uh -huh. песня красивая. Uh -huh. Uh -huh. Сама песня лирическая, красивая, воспевающая красоту казахской девушки. Uh -huh. Что здесь может быть? Здесь надо, задача, показать очень красивую девушку, девушек uh -huh. в разных платьях, в разных нарядах. Здесь и национальный колорит играет роль, потому что казату, uh -huh. uh -huh. это проводы, значит, Девушки, невестки, да, ты провожаешь, какой ты ее провожаешь, во что ты ее одеваешь? Здесь задача и работу художников показать, э, ювелиров показать, э, кто шьет эти наряды. Mm -hmm. Это все воспевалось испокон веков в наших народных песнях, mm -hmm. и сегодняшних девушек показать в таких же нарядах. Okay. Просто показать красоту mm -hmm. казахской девушки, которая отправляется замуж которую ты провожаешь. Знаете, вот за, за что э, вам благодарен вот сегодня, да, вот за то, что вы все время возвращаетесь к тому, что нужно показать красоту. Конечно. То есть нужно показать красоту. И мы рассказать... в первую очередь э, и в клипах, и в песнях, и на концертах, мы должны показать высокую культуру своего народа. Добрые, красивые традиции. И это все воспевать в красивой песне, uh -huh. а для чего мы тогда на сцену ходим? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Задача же в этом же показать культуру высокую, красоту народное, вот это вот музыки и костюмы. Если песня такая, надо этому соответствовать просто. Если песня об этом. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. А если ты поешь, ты беременна, и это временно, тогда надо показать это родоп. Это уже другая тема. Спасибо большое.